Здравствуйте. Впечатления отличные. Спасибо большое всем докторам, которые провели с нами время. Это было, наверное, непросто просидеть с утра до вечера два дня. Спасибо большое всем за терпение. Мы постарались со своей стороны донести максимум полезной информации. Да, я очень рад, что был такой интерес, что доктора приехали из, вообще, из разных краев нашей страны, и что они готовы в этом направлении развиваться. И очень впечатлило то, что доктора очень активно на семинаре участвовали, было очень много вопросов. Надеемся, что в дальнейшем мы все будем двигать эту тему вперед, потому что мы все находимся на старте, как я говорил. Просто кто-то чуть дальше продвинулся, кто-то чуть меньше, и мы обменимся опытом. И вот этот обмен опытом, он очень дорого стоит. На мой взгляд, конференция прошла удачно. К сожалению, было мало времени. Хотелось бы начинать раньше, заканчивать позже. Не смогли навести весь объем информации, очень много вопросов. Живой интересно, это всегда, наоборот, очень круто, поэтому мы были рады. Вопросы были как и хирургу, хирургического плана, так и ортодонтический. И в этом плане на семинаре можно как раз эти вопросы обсудить вместе. Мы можем задать вопросы хирургу, можем задать вопросы ортодонту. В общем, мы тут пытаемся найти какую-то истину, которую не всегда можно найти в учебниках или в литературе, потому что нет каких-то иногда четких стандартов, протоколов. Вот. И вот таким образом, обмениваясь опытом, мы находим в общем обсуждении находим ответы на вопросы, которые нас волнуют. Да, да ну в целом такие мероприятия стимулируют саморазвитие и как и нас, так и думаю, наших коллег.